Так, уже присаживайтесь, будем починать. я Спасибо, показали оператор. Он был охранником, теперь повысили и стал оператором. Больше не о ком говорить. Я начинаю, который, какая разница с автоматом, с камерой. Нет, начинался. Добрый класс. Присаживайтесь, мы будем починать с тады. Колено облако Значит, может быть, ну, да, сподавцы, давайте ну, можем за, за стол. Да. Как, ну-ка, пишите в чате. Приласка, послуживайтесь все ближе до стола. Это будет это, ну, формат, який продуглеживая обмен меркованиями. Кому? Левшка, все сидели за столом. Так, Левш, буде башня. Uh, витаю всех! Uh, у нас сегодня не шмат людей по шероху причинов у, у тым лику и объективной, что отрымалась накладка с в другим в в мероприятием. Uh, ты мне меньше, по великим рахункам, мы не, зб, не хотели сбирать тут занадто шмат, как это не переутворалось в певный балаган, и шла конструктивная дискуссия, как можно было чуть один одного. Uh, я нагадаю, что летом хотя, не, не все ведают на самом речь, да? бо займались первоважно сябры молодевой организации связ, журналисты. Летом прошло у нас доследование социологичное э, на тему, як аршанцы уявляють себе и место своей краины у свете. И, что важный элемент этого доследования был, як на аршанцев уплывая на свядомость Оршанцы уплывая, уплывают суродки массовой информации. Мы ведаем, что все-таки у большей ступени, мы уявляем, так, сове, что у большей ступени мы находимся у российской информационной просторы. Те так, это этой тене мы сегодня доведаемся, у какой просторы находятся все-таки Оршанцы. Уявлять можно одно отдательное, а лишь бы могут быть меньшее мы уявляем да, что на шанснцев напэвно великий уплы повинна оказывать идеология русского мира ти так это те не мы поглядим и куды аршанцы больше имкнуться в россию ти на это так само Будь обачно с гэтага доследования выники акога мы сегодня вам и презентуем конкретно презентовать будет виола ермакова профессийный социолог человек какие занимался доследованиями не только Аршанцев видовочно. не только. Ну, <laughs> алиа, виола пыльна и а, пошме. Еще хотелось надать, что у нас у гостя Андрей Тамищиков, и у Пшину, у Вокуля Увоши, это человек так само, с философской эдукацией. И ее координатор такой конфликтологичной группы, это с собой часть постсоветской просторы. Это Украина, Молдова, Беларусь. Да. Серьезные гости у нас сегодня. тому э, слово Виола. Спасибо. Я прошу, наверное, листную слайд. Посмотрим сейчас, с чего все начиналось. А, ну, вообще, любое исследование, которое проходит, у него обычно как бы, есть два повода начаться. Первое – это чисто научные, когда ученые проверяют какие-то теории, они выдвигают гипотезы, потом специально под них собирают данные. Это вот такая фундаментальная наука. Эта часть исследований, в принципе, небольшая. А, наверное, даже большая часть исследований, они связаны с какими-то практическими проблемами. Есть люди, которые что-то делают, у них это вызывает вопросы, они дальше идут к ученым, которые могут помочь им в чем-то разобраться. Или не помочь. Как получается? Так вот, практическая проблема, которая инициировала это исследование, она ну, вот изначально, когда это все обсуждала, звучала примерно следующим образом. Какова вероятность повторения крымского сценария на восточной Беларуси? То есть мы видим здесь э, контуры Беларуси и контуры Крыма, и цветные карандаши, которыми можно покрасить из из пунктов, в разные цвета флагов разных государств. Можно взять желтую и синий, покрасить Крым по Украины, а можно взять синий и красную, и получится флаг России. И... Э, вопрос э, в том, а как определить вообще, вот, вероятен ну, сценарий, если сюда вдруг придут вежливые люди или невероятно? Это надо как-то оценить, и запрос был оценить, насколько влиятельны в Баршанском регионе идеи русского мира. Но поскольку любая практическая проблема, любой практический вопрос он никогда не существует в своем ну, там, изначальном видео, то есть нельзя провести исследование по э, распространенности идеи русского мира, потому что, надо сначала ответить, что идея русского мира на что-то их разбить, это прямо отдельное. Тема, давайте посмотрим следующий слайд. Спасибо. Мы посмотрим, как это все, какие исследовательские проблемы, это все Но по большому счету там есть такой большой, прямо такие философский парадокс между разными представлениями о человеке. то есть Когда мы говорим про пропаганду, обычно человека понимают как такой пассивный объект, которому можно транслировать какие-то идеи, образы, убеждения. И он это все вот совершенно не фильтрует, принимает, и если воздействие достаточно сильное, то вот все, что в нем было другого, просто умывается потоком другой воды. А другое представление о человеке говорит, что он не может быть пассивным воспринимающим объектом. Это вообще на секундочку субъект, который всегда обладает свободой воли, и он всегда может выбирать источники информации. И даже если у него есть один единственный <свят> телевизор, который транслирует правильную линию партии, у человека всегда остается выбор смотреть его или выключить. Или сравнивать изображение в телевизоре и то, что показывают за окном, или не сравнивать. Ну, то есть, вот здесь все равно остается зазор. И э, существуют разные, ну, там, есть, не знаю, исследования экономистов, которые говорят о том, что реклама транслирует какой-то образ товара, а потом, когда проводят соцопросы, смотрят, как, собственно, люди воспринимают товар, оказывается, что это не то же самое, что транслирует рекламу. Э, каждый это знает по себе, потому что, если вам приходилось хотя бы одного ребенка воспитывать или хотя бы с ним взаимодействовать какое-то время, и, или учить где-то преподавать. Все знают, что то, что пытаются объяснить, как надо делать, как хорошо, что-то усваивается, что-то не усваивается, где-то это все творчески перерабатывается с ребенком. И там всегда остается зазор между тем, что транслируется, между тем, что кто И вот разные науки, социальная психология, психология, педагогика – Собственно, экономика, социология. Там существует огромное количество разных моделей, которые позволяют предсказывать, оценивать влияние и так далее. И вот, вот сейчас все вот эти вот теоретические аспекты мы оставим в стороне, а то, что нас интересовало в этом исследовании, это просто посмотреть на качественные различия. вот Конкретно здесь, в Афганском регионе, есть какие-то СМИ. Люди что-то читают, смотрят, слушают. Там проявляются какие-то представления... А месте Беларуси в мире. И при этом есть люди, которые эти СМИ слушают, смотрят, читают. И вот как, какой зазор, какова разница между тем, что транслируется, и тем, что в итоге у людей э, есть, да, в сознании. Э, разница между представлениями. Нас интересовала мере здесь сейчас, и посмотреть, какие идеи они транслируются, но они не находят отклика. Не анализируя причины, почему это происходит, но они почему-то не интерпретируются, не усваиваются, отторгаются, скажем так. Может быть, какие-то идеи есть у людей, но их нет в СМИ. То есть существуют, наверное, какие-то другие источники, по которым они поступают. Ну, вот, имея в виду вот эту вот исследовательскую проблему, да, написанную зазорами между разными представлениями. Следующий слайд. Спасибо. Смотрим на все вопросы, которые мы смотрели за себя, когда проводили это исследование. У нас получился целый каскад. И вот, да, действительно, полевой этап проходил в основном летом, но на самом деле там было несколько этапов, которые отчеты надо редактироваться, будут еще и до сих пор. Значит, я бы сказала, там есть еще нулевой этап, нам нужно было найти какой-то пул людей больше, небольшой, в силу того, что у нас качественная методология, скажу чуть позже. И поэтому там точные качественные показатели и процентные нас не очень интересовали. А для того, чтобы оценить э, разницу между тем, что транслируется, и тем, что усадится, в принципе, можно как зачеркнуть не так много вот, людей. Да, вот, Сама выборка не требует большого объема. Нам нужно было отобрать этих людей. С разными взглядами, разного возраста, разного пола. А потом спросить у них, собственно, из каких СМИ они черпают информацию, каким СМИ они доверяют. И потом а, задать людям вопросы, как они воспринимают место Геларуси в мире. А потом отдельно, это тоже большой был этап, а, промониторить эти СМИ, которые они называют, и посмотреть, что транслируется, что ответит наши респонденты, какие между этим всем есть взоры. И еще один вопрос, который нас интересовал, здесь идет под номером 4. Это вопрос, как меняется медийный ландшафт в Штанском регионе. Потому что, на секундочку, если у нас э, какие-то идеи транслируются отовсюду, они доступны, они из каждого телевизора, они постоянно из радио, от них невозможно увернуться, то вероятность того, что они будут у респондентов, она, она очень высока. А если до каких-то идей трудно добраться, например, ну не знаю, э, ну, здесь транслирует аль-жазир, как я понимаю. Ее можно только специально в интернете как-то вот выцепить. И вряд ли идеи, которые транслируют аль-жазира, э, появятся больше. Ну, вдруг они появятся, но ну, не знаю, может быть, э, то есть, здесь надо смотреть, как устроен ландшафт. И если эти идеи в информационном поле Аршанского региона маргинальны, но они есть у людей, то есть, ну, это вызывает особый интерес, это вызывает особое внимание. А, тогда мы идем дальше. Спасибо. Ну, буквально пара слов про методологию. Значит, мы полуструктурированные глубинные интервью проводили с 12 людьми здесь в мае-июне. Это все и окрестности. А потом, там было два вопроса. Из каких источников вы черпаете информацию и каким вы доверяете? Вот доверяю, сказали они, называли 25 СМИ. А я их все промониторила, посмотрела, сделала контент-анализ, и у нас был еще один э, сбор информации, у нас было включено и наблюдение для того, чтобы разобраться, как устроить тут медийный ландшафт, какие телеканалы тут доступны, какие радиостанции, насколько ну, разве, то есть в каждом мегафе можно подключиться к интернету и так далее. И э, по глубинному интервью и по выборке публикаций СМИ проходил качественный контент-анализ. Э, здесь вот... Еще раз, давайте я расскажу про качественную методологию. Качественная методология, там, там будут какие-то цифры, например, у нас там 50% мужчин и 50% женщин в выборке. Это не значит, что в Варшавском регионе 50% всех и других. Ну, скорее всего, да, у нас как-то получилось достаточно близко по многим показателям. То есть выборка близка к стандартной по основным показателям, по распределению, например, конфессии, она очень близка к общей республиканской статистике. А, но ну, вообще говоря, когда мы делаем вот такую выборку не случайно, то переносить цифры на всю популяцию региона не совсем корректно, но переносить тренды корректно. И поэтому, если мы будем видеть, например, что какая-то идентичность э, слабо разбита, то с большой вероятностью мы не можем сказать, что вот она там у такого-то процента людей выражена, а у такого-то процента не выражена. Мы можем сказать, что она скорее выражена, она скорее не выражена. Вот с учетом этого идем дальше. Спасибо. А Результаты, которые я представлю дальше, у нас будут разделены на такие блоки. Респонденты, источники информации, представление респондентов по Беларуси, что транслирует СМИ о Беларуси, потом несколько слов о на ландшафте и, собственно, в чем же у нас несовпадение. Итак, поехали респонденты. Следующий стать. Да. Вот здесь, слава богу, видно, хотя они были цветными, но они перестали быть, к сожалению. Ну, хотя бы картинка цветная, то есть, понятно, я когда писала отчет, я объясняла людям, которые будут его считать, которые, возможно, не из Орши, где находится Орша, здесь объясняют не надо, где находится Орша. А, кого мы опрашивали? Мы опрашивали 12 человек, половину мужчин, половина женщин. А они примерно поровну распределились по возрастным группам. То есть у нас так получилось, что с 20 лет были респонденты, то есть с миндет лет, и мы видим, что четверо, вот в этой группе 20-25, пятеро... Словно, среднего возраста и старше трое. А, там не видно а, православные мосполовины на в нашей католиков два всего, а вот там написано «вне конфессии». Вне конфессии, но ну, это люди, которые сказали, что, знаете, вот эти ваши религиозные силы, это не к нам. Они либо агностики, либо атеисты, либо просто не прокомментировали этот вопрос. Следующий, Пожалуйста. Про национальность и гражданство. Вот здесь я, пожалуй, приведу несколько цитат. Про национальности и Что же они нам про это говорили? Я, анализирую потом ответы, разделила это все на для... безусловных белорусов, которые сказали, что идентичность э, быть для них значима. И они в основном связывали это с предками, общем, с ближайшими, говорили, что для них это значимо, потому что это их родители, это и бабушки, и дедушки, более отдаленные, то есть абстрактно, предки, вот женщина говорит, родня по материнской линии, они все западники, но все они, несмотря на это, считали себя белорусами, записывались белорусами, я считаю, что это в то время было даже какое-то, не знаю, гражданское мужество, говорит она. И, ну, то есть, и там есть понятие предков, такое в символические образы, когда люди отсылались просто к истории, говорили, что вот они читали какие-то героические страницы истории своей страны, и это и с тех пор для них значимо считаться белорусами. А, и еще одна из причин, почему говорили, что идентичность белоруса значима, вот эти вот шесть безусловных белорусов, а, они говорили, что это мой дом. Это вот то, на, на чем я стою, у меня не отнять, и ну, к чему я буду прибегать в любой признанных обстоятельствах. А, а вот а, дальше идут Четыре космополита, ну, то есть они говорили, что для них это не значимо, вообще без разницы, как вы люди национальности, это все совершенно лишнее, устаревшие националисты, паспорты теперь не пишут, и давайте мы не будем на этом сосредотачиваться. А, чем появился термин безусловный белорусы? Потому что один белорус оказался условным. А, сейчас вот просто процитирую. Патриот я или нет? Я формирую, хотя его не спрашивали, патриот он или нет, но спросили считать ли он себя белорусом. Он моментально приводил вопрос о национальной идентичности, патриотизм. Потом ответил, я даже не знаю, то есть я никуда переезжать не собираюсь. Моментально связал патриотизм и миграцию. Дальше, меня в принципе все устраивает. То есть, что у нас здесь получается? У нас получается, что человек смотрит на обстоятельства, оценивает, ага я могу здесь жить. А если обстоятельства перестанут его устраивать, он начинает рассуждать, а не пора ли мне мигрировать. Тогда он тут же прощается с патриотизмом, и тогда национальная единственность его перестает интересовать. То есть он условный белорус, его белорусскость зависит от качества жизни, насколько его здесь все устраивает. Вот судя по цепочке ассоциаций, которую он выдает интервью. Но да, такой белорус у нас оказался только один. Безусловных оказалось больше. Про гражданство. Вот с гражданством там оказывается тоже такая ощущение. скользящая идентичность. Семь человек, значит, двенадцать, то есть большинство, они его приравняли к месту жительства. Они не связывали его, не знаю, с правами, да, например, которые предоставляет им э, гражданство. Они оценивали скорее, там, как гибкий временный статус, и описывали, вот как-то, ну, в основном говорили, что им это не важно, и говорили, жил бы в России, был бы россиянином, просто родился здесь. Не важно, потому что в дальнейшем я хочу уехать из Беларуси. Ну, вот тоже еще один, видимо, условный Беларусь говорит, безразлично, где лучше, там и буду. А если живешь в Беларуси, конечно, лучше жить со своим гражданством. А если куда-то уезжать, то там уже лучше поменять, чтобы пальцы не тыкали, что ты из другой страны. Вот ценность гражданства, она, ну, просто вкользающая низка. Но еще меньше оказалась ценность нормальной принадлежности. Только одна женщина-католичка, она сказала, что для нее это значимая идентичность, для нее это ценность. Если например, у нас всего два католика из 12 человек, то есть их как бы, ну, статистически в Беларуси это меньше. Но вот э, идентично значимая, там встречается с большей вероятностью. А православные, они, в общем, примерно так и говорили. Ну, а что я православный? Мы покрестили и все. Да, никто не спрашивает. Да, правда, все прятки вот, считаются православными, но мы отмечаем эти праздники, и вот покрестили и все. Это э, то, как описывали национальность и гражданство, и здесь понятно, что это, это не очень... Это не что-то первостепенной значимости, но здесь в Беларуси совершенно, конечно, не уникальна, У нас мест, где люди мало задумываются о том, кто они по национальной идентичности и по гражданской идентичности. Это считает? Спасибо. Мы задавали такие вопросы. Мы спрашивали, как было ответили на вопросы, кто я и кто мы. И вот э, типично называли семейные роли мужа, жены, матери, отца профессию место жительства называли чуть ну половину трименов как-то упоминала а вот идентичности связанные со страной национальность гражданство их еще меньше упоминали и упоминали примерно, так же часто как вообще трименовляются человеческому роду. на вопросы кто мы типично отвечали друзья близкие, круг ну вот как-то описывали совсем людей с которыми постоянно общаются находятся в тесной связи. А беларусы звучали тоже ну, чуть чуть менее половине интервью также часто это упоминание соседей, вот, те, те, с кем общаются уже не в рамках, но близких отношений, отношения, скорее соседские, да, окружающие жители. То есть вот здесь видно, что соотношение локальной идентичности, чисто Оршанское место жительства, регион, может, деревня где родился, где-то люди жизнь, окрестности были, и белорусская идентичность, они, в общем... Такие конкурирующие оказываются, они по частоте упоминания примерно одинаковые и, ну, то есть, понятно, если бы это был какой-то количественный, там, не знаю, большой вопрос тысячи человек, мы могли бы сказать, например, ну, что-нибудь вроде вот 46 и 54 процента, но, очевидно, что они просто конкурируют друг с другом, и, э, я вспоминаю, вот эти вот все прекрасные идеи, там, путейшести, да, а, вот, э, по-прежнему, ну, то есть, ничего не изменилось в этом смысле, со времен купала. Причем ведь понятно, что это почему важно. А почему важно соотношение между идентичностью, например, белорусской и идентичностью аршанской. Потому что случилось Беларуси потерять независимость, если мы вернемся там, изначально, к изначальной проблематике, с которой все это стартовало, то аршанская идентичность от потери Беларуси независимости никак не страдает. Человек просто, просто оршу входит в состав чего-то другого. Аршанский район входит в состав какого-то другого государственного образования. И человеку не надо ничего защищать с в руках, он ничего не теряет а если для него белорусская идентичность, там, гражданство национальная идентичность, она является чем-то первостепенным и сильно превосходящим по значимости локальную идентичность но ну, тогда мотивация его защищать рубежи своей родины она естественно будет выше но вот в Воршеба, получается вот, вот, все, все качается интересно было бы в этом смысле конечно сравнить э, э, например как в разных регионах Беларуси это происходит и как это происходит в каких-то других государствах. То есть в вот Каталонии, у меня есть положение, что в Каталонии, будет, они будут гораздо больше ощущаться каталонцами, чем испанцами. На самом деле, часть людей. Да. Как это было в Крыму, интересно, конечно, посмотреть. То есть насколько там была сильна локальная идентичность по сравнению с идентичностью отнесения себя к Украине в целом, к нации, к Следующий слайд. Здесь мы спрашивали про свои места, где вы чувствуете себя на месте, где вы чувствуете себя у себя, где вам наиболее комфортно, и просили выстроить такую матрешку, самое близкое, средне близкое, ну, все еще у себя, но уже максимально большое пространство, на котором человек ощущает себя принадлежащим еще к родным местам, и получается, что ближний регион большинства как раз вот тут локальная идентичность. Это Орша, это иногда вокруг дома люди, говорили, очень близко к телу, иногда чуть подальше, там, включая вот, весь район, какие-то, крупных крупные города в окрестностях. Вот Беларусь, она, в основном, попадает в средний регион. И это тоже, ну, это совершенно ожидаемо, потому что, наверное, если любого из вас, спасибо, вы ощущаете себя, вы себя дома, вы у себя дома, вы обычно у себя дома. Это понятно. Здесь нет никаких больших сюрпризов. Вот когда мы спрашивали про данный регион, там появились ответы на вот, весь мир, наши мультирик, ну, те, которые тисла к абстракциям. Три человека сказали Европа, опять рассказали каким-то ну, каким описательным образом, они отослались к советскому страну, бывшее советское пространство, страны советского блока. Вот Как-то так до них получилось. Он понял, что... В 2016-2016 году были решительницы в Центре Европейской Трансформации, в них они делали исследование. И там в том числе оказалось, это был один из таких выводов, которые особо комментировали как неожиданные, что среди... А там как раз был большой артурс И Оказалось, что довольно много людей определяет себя через связь с советским прошлым. А, причем далеко не все из них описывают это, ну то есть как ностальгию по Советскому Союзу они могут воспринимать это как э, такой регион, э, переживший общую травму советскую. Но, тем не менее, вот описание себя через советское пространство, постсоветское пространство, он, в общем, довольно, довольно распространён. И мы ну, видим это здесь, даже в вот наших маленьких замерах. Следующий пожалуйста. Здесь мы переходим <связывая> к источникам информации, которыми пользовались. Наши респонденты. И у нас вообще про источники информации было два вопроса. Вопрос первый был, а, к каким источником вы обращаетесь, а второй вопрос, каким вы доверяете. И там а, можно было здесь дать пять ответов. Кто бы давал чуть-чуть меньше, соответственно, получилось 59 всего. А потом будет про доверие. И здесь очень важно обратить внимание на соотношение. Как меняются, например, количество источников информации белорусских вот на этом слайде, и через время будет еще один. Мы видим, что вот 28 и восемь, получается в сумме почти две трети. Почти это либо белорусские источники, в смысле такие, на всю Беларусь транслирующиеся, либо локальные оршанские. Российские заметно меньше, они вот там все исчезающие. Один украинский телеканал, Евроньюз называли, тоже евросоюзский И неопределимо, это, это когда люди говорили, я смотрю франк-ленту в Одноклассниках, или ВКонтакте, или в Фейсбуке. Понятно, что там нельзя определить, это будет зависеть от того, кто у него люди, которые находятся в френд соответственно, откуда они транслируют свои новости, свои, э, свои события. Ну, это просто скорее, может быть, если будет любопытно, э, сайты и соцсети у нас примерно треть, телеканалы примерно треть, и вот остаток разбивается между радио и газетами. А вот внизу в табличке это самое популярное... Издания самые популярные, которые чаще всего называли. Получается, что вот э, самое популярное это сайт Orcher Его назвали в четырех э, интервью, да, четыре респондента. Дальше не видно, но там, кроме Радио Свобода и УНТ, еще есть тут байт. Пол-три человека назвали каждый это СМИ, белорусские. А вот российские назвали четыре человека назвали Россию один, и три назвали НТВ. И я, наверное,. Обращу внимание на то, что среди российских СМИ лидируют телеканалы. И вот телеканалы, например, если мы будем сравнивать популярность белорусских телеканалов и российских телеканалов, вообще СМИ чаще называют белорусские, а телеканалы чаще называют российские. То есть есть какая-то определенная репутация, может быть, наработанная аудитория российскими телеканалами. И что еще любопытно было, я не знаю, насколько это случайно для нашей выборки, или насколько это может быть типично для региона или, или насколько типично вообще, но есть такой стереотип, что телевидение в основном смотрят пожилые люди, которым просто, ну вот они сидят дома, им ничего не интересно, и они уставились в этот ящик. Вот у нас получилось, что основные телезрители, это средняя группа, это 26-50 лет. И в принципе это абсолютно объяснимо, потому что телевидение можно смотреть, когда ты руками чем-то знаешь. Если ты бекарь, занимаешься хозяйством, если ты ну, что-то еще делаешь, Телевизор — это идеальный фон. не так, что его прям сидят и смотрят, но точно то, что происходит по телевизору, то, что он транслирует вот эту среднюю аудиторию, и на секундочку, как раз военно обязанные, и вот те, те, которые могли бы, если что, выходить, либо не выходить с оружием. Это люди, которые обстреливаются телевизором очень, чем охотно и самостоятельно они вот на это идут. И еще раз, телеканалы, часть белорусские, но там очень популярный российский телеканал. А, следующий слайд можно пролистывать, я про него уже рассказала, и открывать еще один, который с табличками. Да, вот доверяют. Вот доверяют, если вы обратите внимание, у нас там было белорусских две трети почти, а здесь у нас 14 плюс 3, получается почти половина. Вот здесь белорусские СМИ начинают потихоньку отступать, а доля российских, наоборот, увеличивается. Украинский телеканал исчез, какое-то количество соцсеток осталось, но, в принципе, тоже они начинают тихонько смещаться. Здесь количество российских СМИ начинает расти, причем российские самые популярные здесь названы, как вот те, которым можно доверять. Радио Свобода, вот эту базе, это же самое, Беларусь, один телеканал, то есть два телеканала. А вот здесь телеканалы НТВ и Россия-1, и они, ну то есть понятно, да, что они отбирают аудиторию достаточно заметно, они тоже, они вырываются вперед. А что мы должны здесь еще сказать? Да, наверное, просто зафиксируем, что когда заходит речь о доверии, российские СМИ начинают выигрывать. То есть они сравниваются с белорусскими и чуть-чуть вырываются вперед. Особенно это касается телевидения. Да, давайте мы пропустим тоже следующий слайд и перейдем к представлению респондентов на месте Беларуси в мире. Там будут перечислены страны. Я, пожалуй, здесь тоже приведу цитаты. Понятно, что когда речь шла о близких странах, Россию называли часто, но ее не просто называли часто, ее называли вообще всем. Просто вопрос, в какой роли. Два раза ее называли в качестве традиционного врага. А, то есть отсылали к тому, что во времена речи посполитой Великого княжества Литовского эти места атаковали россияне, и вот, вот здесь происходили какие-то сражения. То есть все равно связь близкая, но эта связь скорее связь с врагом. А 10 человек описывали в режиме очень близкой тесной связи, и там даже были такие описания, которые я определила, как, да, даже не брат, а такой симбион, как будто это все единый организм, частично распределённые функции. А, вот как звучали э, слова тех, кто описывал Россиян как братьев. Наши братья, россияне, они такие же, как мы. Они такие же самые простые люди. Другой респондент. А, Граничат, объединяться хотели исторически тоже с Россией. Война Великой Отечественная. Именно по войнам Россия помогала более Беларуси. Еще один респондент. А, вот здесь такой, масштабная цитата будет. Сейчас Россия более близкая. Путин содержит нашу страну. Потому что это братские народы. Причем, смотрите, вот не, не братские... То есть то, что братские народы, это причина, почему Путин содержит. Он обязан, потому что мы братья. А, а дальше получается интересно кульбить. Россия и Беларусь – братья. Если бы не Россия, то Беларусь Лукашенко не потянул бы. По менталитету только Россия. Наша учится в Москве и в Беларуси учится. Военная техника та же самая. И вот дальше... Кормим Россию. То есть там Путин содержал, а здесь Беларусь начинает кормить. Потому что сами они там, конечно, столько не произведут. То есть получается, что с одной стороны, россияне э, содержат, то есть платят деньги, а Беларусь, видимо, дает какой-то корм. Это почти такая содержанка-кухарка. Такая вырисовывается роль. Сейчас тот же ресторан, Сейчас только Россия осталась. Раньше было много стран, но сейчас же во всех остальных этих странах памятники наши исторические все снесли. Только в России наши памятники еще стоят. Еще один респондент – Россия. Более близкой страны для нас нет. Ну, то есть вот здесь полное слияние. А, при этом у нескольких человек, четыре, да, они описывали связь с Россией не как какое-то натуральное единство, а они осознавали, что это нечто вот созданное, сконструированное. Статус звучат примерно так. Ну, то есть не примерно, а дословно. Русское образование и доминирование русской культуры в Беларуси тоже приводит к тому, что связи с Россией очень сильны. Ну, то есть, вот здесь образование и культура. То есть, совершенно вот, работа по созданию этой связи. Другой респондент. Ближе культурно к России, потому что в советское время вся культура завязывалась на русской культуре. И по менталитету воспитывались так, что воспринимают близко русскую культуру. И еще одну цитату припеду. Исторически, если брать в целом, я считаю, что все-таки с Западом ближе. А если смотреть поверхностно в последнее время, то нам говорят, что с востоком? А, то есть здесь идет рефлексия того, что вот связь с Россией она простраивается в какой-то момент ну, в неком информационном поле. Дальше у нас самые популярные это Польша и Украина, как близкие. Ну, вот Польша и Украина, и да, Литва 7, но ну, они в основном шли вот все в единой связи. Польша, Украина и Литва, как правило, называли вот через запятой. Как правило, отсылались э, к историческим каким-то обоснованиям, это Речь Посполитая, это вот когда говорили про большую Украину, часто говорили про отсутствие языкового барьера, был забавный момент со славянами, когда литовцев причислили к восточным славянам, ну то есть не восприняли, что это балты, Не считалось значимым. А, вот еще интересно, что когда говорили про общее прошлое с Польшей и Украиной, то это не всегда означало для картняшку Литовской речью с Вот я слушаю, например, читаю в какой-то момент интервью, и там, ну, думаю, ну опять про речью с там говорится, ну, все когда-то принадлежали одной большой стране, ну, да, думаю, я. и респондент добавляет СССР. То есть все равно общее прошлое, хотя другое общее прошлое. у нас еще популярен. Uh, был такой вопрос, к какому более крупному региону вы относитесь, Беларусь. И вот почти все семь человек, ну, в смысле, кто-то говорил более описательно, кто-то называл конкретно, но вот чаще всего звучала Европа. И в какой-то момент я удивилась, потому что люди говорили вот там пару минут назад или пару минут спустя про СССР, а потом начали говорить, что Беларусь относится к Европе. И я поняла, что для них, например, Европа – это не совсем, ну там, не европейские ценности, не Евросоюз. Для части людей Европа – это то, что находится к западу от Москвы. И поэтому для них Беларусь, безусловно, Европа. Ну и Калининград, Европа, и тут вообще никаких. И Смоленск Москва. И Смоленск, да, Смоленск, для них тоже, конечно, Европа. ту ну, сторону Урала, по, по сторону Урала. А, потенциально полезные страны. Вот, я, наверное, здесь не буду так подробно останавливаться, там, что называется, сюрприз будет, особенно когда США. Очень многие люди сказали, что нам нужно военное сотрудничество с США. Поддерживать. Это очень важно, это потенциально очень полезно. А, западные страны есть, там чаще говорили про культурное сотрудничество. Вот что интересно тоже, ну, я просто как ремарку прошу а, когда речь шла о странах соседях, например, Польша, Украина, как правило, какого рода сотрудничество не расшифровывали. Казалось естественным, что это сотрудничество ну какое есть, такое должно оставаться. Там не видно Украина, Швеция, Россия по три. Okay. Давайте мы поедем дальше. Чтобы... <связать> Спасибо. А, вот здесь мы спрашивали об источниках угрозы и о странных идеалах. Страны идеалы ⁇ когда вопрос звучал так, а вот если бы пришлось эмигрировать, куда бы вы поехали? Ну и такой вопрос на, на засыпку, да, а если бы вашим детям пришлось, или вашим родителям пришлось, то вот какая страна была бы хороша? И вот это страны идеалы. Ну, давайте сначала про источники угрозы. Так, источники угрозы. У нас шесть человек описывали источники угрозы, связанные с Россией. И в основном это была военная тематика. Вспомним Южную Осетию, вспомним Донбасс, Грузию. Я бы не хотела, да, человек. Вот еще версия. Чтобы мы не оказались каким-то буферным государством при конфликте между Евросоюзом и Россией. Если будут стычки Востока и Запада, она может произойти у нас они же воображают, что Беларусь их щит, что она должна их заслонять, защищать, оборонять. Военное сотрудничество с Россией надо было уменьшить. Еще один респондент. Смотрите, Чечня, уже получили войну, вот Абхазия, получили войну, мне такого не хочется. Ну, еще версия, Россия сначала сотрудничает, а потом кидает. Про Китай говорили достаточно много, говорили, что это тоталитарная страна. Говорили, чтобы только Китай не захватил Беларусь и не вытеснил в Беларуси белорусов. Говорили, у нас уже везде в Беларуси одни китайцы. Ну, то есть там какой-то момент рассказывали, что в Орше достаточно активно китайский бизнес присутствует. И, ну, и это видно в интервью. Говорили, что Китай несет угрозу, потому что эти люди дальше всего от нас по менталитету. Ну, в общем, понятно. Был еще вопрос, из каких стран, если вы увидите такую необходимость, как вам кажется, стоило бы запретить миграцию или ограничить миграцию. Здесь э, страны Африки, там было обоснование зараза. Корея, потому что у них якобы вот варварский менталитет какой-то очень от нас далекий, мы никогда друг друга не поймем. Сирия, потому что война беженцы, и все такое. А восточные мусульманские страны звучали. В таком ключе. Причем иногда говорили среднеазиатские страны. Почему люди говорили, что СССР ⁇ это так хорошо, но давайте мы ограничим миграцию среднеазиатских стран, которые на секундочку были когда-то в составе СССР. А страны идеалы, чаще всего называли Польшу и Италию, а потом, вот интересно, если просто перечисление, да, страны Балтии, Финляндия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Германия, Шотландия, Томана, были в основном про экологию, про экономику, про культуру. Швейцарию говорили как пример нейтралитета, нужно у них поучиться. Швеция как пример страны, которая умеет обходиться без российских ресурсов. Но что меня удивило? Меня удивило, что обычно, когда говорят о Беларуси, говорят э, про такую, между Западом и Востоком. Как будто есть строгий вектор на Россию, на Евросоюз. Но если спрашивать аршавцев о странах, которые им кажутся наиболее симпатичными, которые выглядят наиболее угрожающими, то вектораты располагаются иначе. Получается, такой северо-западный вектор симпатий, только Италия из него убивается, видимо, благодаря удачной туристической рекламе, и, и юго-восточный вектор угрозы. Вот те, кто визуально воспринимается как близкие, ну, например, шведы условные, они воспринимаются как, как безопасные, как приятные, мы любим эту страну, часто встречаются такие образы. И вот те, кто визуально другие, ну, Средняя Азия, Сирия, и там начинается отражение, начинается, начинается опасения. То есть не запад и восток, а вот северо-запад и юго-восток. Следующий слайд. Пожалуйста. А вот теперь мы переходим к СМИ. И здесь дело ну, как бы пойдет уже быстрее, потому что для того, чтобы не описывать каждое СМИ отдельно, я просто выделила три группы. Они действительно очень похожи по стратегиям. Есть основные три стратегии репрезентации Беларуси. Первую я обозвала неосоветской, это образ неосоветской республики. Почему там О в скобочках? Потому что, с одной стороны, они описывают Беларусь как несоветскую республику, как автономную единицу, которая имеет свою политическую волю, свои экономические интересы, в каких-то аспектах совершенно вот, ну, автономное образование. А в каких-то аспектах они описывают ее в очень плотной, тесной связи с Россией, ну, даже можно конкретно сказать, в каких аспектах. То есть наиболее автономно Беларусь выглядит в культурном пространстве. Пишут о языке, пишут э, о каких-то обрядах, например, в том числе там, получивших статус культурного наследия ЮНЕСКО. Костюмы. Но ну, это все такое немножко тоже вот в советском духе, в смысле карнавальные. Это всякие вышиванки, вот, это пляски, танцы. И это все не воспринимается часто в таком роде СМИ, как свое, как, как родное. Это вот действительно оба карнавала. А дальше Беларусь выглядит очень автономной и ну, имеющей вот очень шкурные свои интересы в сфере экономики. Это всякие новости про мясо-молочные войны, про нефтяные вот эти все торги ежегодные, а про то, что Беларусь кому-то там продала оружие, а кто-то возмутился, а Россия не знала что-нибудь такое. Когда идет политическое пространство вот такого рода, то там уже постепенно все меньше и меньше разницы между политической воли в Беларуси политической воли в России. И когда речь идет об обороне, разница исчезает. То есть это оборонное пространство описывается как единое, целое. И вот этого, эта стратегия репрезентации она опирается на определенную версию истории. Это советская версия истории Беларуси. Это такой сакральный миф о великой победе. И поэтому ставить под вопрос единство оборонного пространства России и Беларуси это ну это просто надругаться над всей той кровью, которая была здесь пролита во время последней Большой войны. Здесь есть цитата из Белты, которая мне показалась настолько хорошо репрезентирующей эту всю стратегию, что я ее просто привела там материал, достаточно развернутая заметка про День белорусской письменности, как его правнуют в одном из городов Гомельской области. И вот цитата дальше, там «В честь Дня белорусской письменности». Ведутся работы по реконструкции улиц Советская и Ленина. Капитальный ремонт с элементами модернизации улицы Кирова. День белорусской письменности становится поводом для того, чтобы реконструировать Ленина. И это вот просто самое лучшее описание всей у нее советской стратегии репрезентации. А вот давайте начнем с цитаты. Другая стратегия ⁇ описание Белоруссии как потенциального европейского государства. Это радиорация. И э, гродинские активисты, значит, их цитируют, цитата следующая. «Шамуд на горе коля будынка хутка медицинской допомоги на Советской улице, где находился а, знакомитый театр, не усталевать мемориальный знак и не заробить там музей Агинских». Вот здесь абсолютно другое. Здесь давайте мы Советскую улицу пометим чем-то, что будет нашим национальным, и вот здесь ставка идет на белорусскую культуру, на белорусскую причем они воспринимаются не как что-то карнавальное такое нарисованное, да, отделенное от себя, а именно как свое родное, что нужно удерживать. И здесь другая версия истории, другой исторический миф. Это ВКЛ, это вещь посполитая. А здесь все отношения с Москвой это скорее война. Потом пришла, согласно вот этой версии истории, такая красная чума, которая поглотила Беларусь. Это такая болезнь, от которой надо избавиться, чтобы вернуться обратно в светлую, прекрасную культурную Европу. И это тот вызов, который в рамках вот этого нарратива сейчас стоит перед страной. Третья стратегия репрезентации – это отказ в от нее. Это те СМИ, в которых образ Беларуси либо отсутствует, либо очень противоречив. Я потом приведу несколько примеров конкретных СМИ. Но вот, э, вот здесь пример – это Тутбай – и почитаю, потому что срезалось. Это просто заголовок новости. В Волгограде столкнулась боржа и катамаран. Есть погибшие, несколько человек пропали. Чем интересны все эти новости? Тем, что это просто перепечатки из российских СМИ. Чем это перепечатки без маркировки, что это новости зарубежные? И, например, в этих новостях, может быть, там министр обороны сказал, а это, на секундочку, министр обороны России. А человек, который читает, он ну, читает это так, как будто это его министр обороны сказал. Вот информационное пространство между двумя странами, оно просто исчезает. Это будут ссылки на какие-то внутренние российские ресурсы, например. Но вот конкретно тут-бай сказать, что у них прям чистая стратегия отказа от репрезентации, ну, все-таки нельзя. Ну, прям Райзовский который транслирует много российской музыки, вот у них, они в этом смысле ближе, да, аршанские. Они просто ничего местного не дают, рассказывают про новости шоу-бизнеса российского, иногда зарубежного. А вот Бара, да, у, э, у них, очень интересно, Они когда раска... у них есть версия своя Беларуси, она правда, то они могут давать новости с открытия Крымского моста, вот перепечатывают российские СМИ. но тем не менее у них есть попытка нащупать собственный образ Беларуси, и он такой очень экономический. Вот они лучше всех описывают, когда начинаются всякие торговые войны, когда кто-то пытается белорусскую краму буслик выкупить из заграничных инвесторов. Тут Бай моментально это коршу накидается и пишут разоблачительный репортаж о том, какие у нас тут сложности с бусликом и кто его собирается себе забрать. А у них даже собственная белорусская версия истории, у них а, спубликовалась серия материалов, по-моему, про историю белорусского бизнеса. И когда они описывают белорусскую культуру, они в основном описывают то, что удалось просто вот чисто финансово выгодно продать. Вот если какая-то... А вот я, наверное, даже просто сейчас скажу, как это все выглядит. А, да, вот, например, картину Малевичу продают за 86 миллионов долларов. Они про это пишут. За Брестскую Библию запрашивают 150 тысяч долларов. Они про это пишут. Парень из Бобруйска стал в США востребованным бодибилдером. То есть все что монетизируется, вот такого рода белорусская культура, она им интересна. Но они не чувствуют ее вот и национальный колорит, как свой, потому что, например, они... Пишут, что путеводитель подробно который рассказывает о исторических местах, именно вот времен там, скорее, БКЛ Речи Посполитой, вот к, этой, к этому пласту культуры отсылается. Они говорят, что это необычный путеводитель и сетуют, что он издан только на белорусском языке, поэтому иностранным туристам придется пересказывать своими словами, что происходило в городе в начале прошлого века. И что интересно, они, ну, то есть они все равно начинают говорить про туристов и про то, насколько этот путеводитель поможет заработать деньги. Монетизируется или нет. Вот эта фишка тут бай. Экономические интересы. Но в основном отказ от репрезентации – это когда мы не можем увидеть Беларусь. Следующий сайт. Вот здесь просто перечисленные СМИ, которые, которым доверяют респонденты. Они были названы в этом качестве которые являются представителями не у советской стратегии репрезентации. А следующий слайд будет, спасибо, э, репрезентировать те СМИ, которые описывают как потенциально европейское государство. И, наконец, последний в этом списке, это будут э, те, которые э, скорее отказывают репрезентации. Но здесь тоже будет нужно оговориться, э, например, «Радио Свобода» российская. У них... У них тоже скорее такой двоякий, потому что они в одном материале называют Беларусь и пишут там что-то правозащитное, например, а в другом называют Белоруссия и говорят, дед дошел до Берлина и так далее. То есть там какая-то смесь имперского и правозащитного дискурса. Удивительно, вот две редакции, радио «Свобода белорусская» в одном ключе пишет, а российская радио «Свобода» в другом, потому что вот все радио Свободы, и украинская, и... Российская и Беларусь, они на секундочку обмениваются материалами и достаточно плохо сотрудничают, и это видно по, по материалам. Следующий слайд. У нас касается медийного ландшафта Оршанского региона, и у нас там был включенный наблюдатель, который есть здесь. И ага. я подумала, что может быть, да, просто сейчас вот на, на пару минут передать слово Полине, которая лучше расскажет, как устроен медийный ландшафт, и мы немножко отдохнем от монолога моего. Полина, расскажите, как... Я тебе коротко расскажу, потому что Виолетта практически все рассказала, вообще а я не скажу, и я буду говорить на белорусской мове, а ты у нас, живя в Украине, я думаю, с разумеем нет, или нет, я тебе расскажу ему после Агуара. Я думаю, что с есть радио Скиф, она такая фантастичная медиа, я помню, что ехала у маршрут, я их услыхала, 25-е соковика, это был день, когда возникла БНР. И Белорусская Народная Республика в 18 году годе, радуюсь, на голубом глазу, сказала, что в Беларуси в этот день не произошло ничего замечательного. Значит, и теперь послушаем музыку. И подчас этих доследований в Сапрады мы выучали газеты, и часописы, и фотографовали, что продается у киосов у нас. Але выявилась такая абсолютно техничная проблема. еще на початку, то есть ну, на середине ну, 2008 2009 в Беларуси у Ворше было шмат вельми из подорожниковых антенн, спутниковых. И меня не что тут, у Адрозни Админска, и где вельми шмат украинских каналов. Ты приходишь в кожный дом, и фактично люди, глядят украинские каналы, их шмат, там показывают фильмы интересные с перегладом на украинскую мову, и люди тропу вздыхают, что «А, я, я их оклятская мова, а ле, ну, глядясь. <свят> Теперь в этих шмат было фирмы, которые ставили скоросторожниковые антенны, была реклама. Все это оказалось, что у аршанских газетах не мо не объявы про усталевание этих скоросторожниковых антенн. Коли мне довелось у своим доме шукать кто-то, тюнер. Оказалось, что тюнеров так само нема. И я с великой тяжкостью на рынку знайшла одного человека, який мне все-таки ж таки заменил. И сказал, что хоть они все помрут, что три года и все. И за Сейчас я познакомилась с шматрикими людьми, которые занимались этими антеннами, которые сказали все, то есть немало этого бизнеса, ничего понимаю. вы глядите интернет, mm -hmm. я говорю, слушайте, но ну, интернет у меня есть, я ведаю, что есть такие сроды, я хочу телевизор, вот с пультом, и хочу звыклые для меня каналы. Мы ходили по этому рынку, то есть у меня мы отпытались, почему я хочу именно ТГТ канал и я не хочу глядеть Украину в интернете. А я что фактично люди перешли на телебачение интернет, а в этом интернет-телебачене украинских каналов натурально нема, и там так само вызначенная колькость каналов, ике нам пропануя знал таки белорусская держава. Вот. И, конечно... Не веду, то есть человек, который ранее имел доступ до информации из Украины, теперь ее ну, фактично не мая, альбом мая, Е, Праз, российские СМИ. Я думаю, что это такая серьезная измена, и когда поглядеть по городу, то соправда, ранее была такая страшилка, что вот у Лады почту сдуваются подорожниковые антенны. Нам будет недоступный Белсад, нам будет недоступно все. Олег этого не отбылось. У Лады не стали сдымать подорожниковые антенны. Али люди, отрывавшие вот интернет-телебачене, вот эти пакеты, мы сами отмовились фактично от э, с подорожника. И вот Игорь, э, э, э, редактор Орша у европейской компании, он, он сказал, что нема тут ничего трагичного. Ну, вот, а это питание так само дискуссийное. Вот для меня, я бачу тут проблему, что люди просто не зауважны для себе, не маючи некого, ну, протеста. внутреннего, войны, как бы, сделали некий жест и перешли на иншие СМИ, навод не усведомляючи это. А вот той весь реальный контент, який был, лих, я шизусь, не помню, и он отдышел. И это проблема комфортного життя, проблема вот где-то и есть телевизоры, и где-то так самый некий такие выклет, я не веду, его требовал Мирковец, его требовал осведомлять. Если, если можно продолжить, потому что я как раз вижу здесь проблему, если вот переносить на стратегии, о которых мы говорили, неосоветское потенциальное государства государство отказаться от репрезентации. Если сопоставить с этими стратегиями эту картину ландшафта, которую мы с вами увидели, то получается, что те СМИ которые транслируют образ потенциальной европейской Беларуси, а доступ к ним сложнее. Ну, то есть, на примере там же Белсата, да, вот спутник, спутниковая антенна уходит. В основном такого рода контент доступен больше, скорее, в газетах. А газеты, они не менее популярны в качестве СМИ, которые доверяют. А самые простые в доступе, может быть, поэтому самое популярные, это телевидение, но телевидение как раз... В основном, получается, здесь транслируют праздник тоже, скорее, не у советскую стратегию. В лучшем случае можно получить отказ от регистрации в качестве альтернативы. То есть добраться до потенциально европейского образа Беларуси как раз здесь на информационном поле сложно. И это означает, что носители таких взглядов, они будут, они будут чувствовать себя на каналах. Это не значит, что они будут в количественном отношении, но если они слышат постоянно трансляцию из... ТВ, взглядов, которые расходятся с их собственными, то возникает эффект, что публичное пространство, оно, оно предназначено для определенного рода взглядов. И то, что транслируется по телевизору транслируется по радио, воспринимается под взгляд большинства. А то, что ты можешь телефончик у себя с телефона с экрана почитать, не воспринимается как взгляды большинства, потому что это вот, ну, просто использование интернета, оно подразумевает скорее ну, частное пользование. Да? Ты сам себе сидишь, читаешь, сам себе слушаешь в наушниках, а телевизор говорит все. Возникает эффект э, такой психологический, что то, что говорят по телевизору, это мнение большинства. И вот больше возникает перекос в медийном пространстве, в Орше и регионе. А себя частью большинства будут чувствовать те, кто разделяет образ Беларуси, как э, не у Советской Республики. Мы потом увидели, что мы спрашивали, а человек приходит спорить, доказывая свои взгляды. И оказалось, что да, оказалось, что те люди, которые Выбрали, ну, оказались носителями скорее проевропейских взглядов, Словно они почти все сказали, что им приходится доказывать свою точку зрения, им приходится спорить. Причем они не всегда воспринимают это как трагедию. Они говорят: ну да, спорить рождается истина. Но люди, которые представляют неосоветскую стратегию, они говорят: это да не о чем спорить, не отспорить, не приходится. То есть они чувствуют себя очень комфортно, им не приходится сталкиваться с альтернативой. Нужно следующий слайд. Ну, еще, да. скажу. Дело в том, что все эти телевизионные пакеты, вот, которые сейчас находятся в Ворше, да, mm -hmm. транслируются, они контролируем. Иметь какой-то пакет, его легко контролировать. Mm -hmm. Не говоря, вот, что там какую-то тарелку, его легко контролировать. Они предоставляют себе определенные каналы, которые они хотят предоставить, и все. И они в основном да, да, они контролируются. Мы вот два до этого и это и сделано. Слайда, и мы до, до этого и в... это и сделано. Что Чтобы не контролировать, то и Собственно, про то, про что все исследование, про несоответствие, про разницу. А, сначала просто условно статистика, сколько у нас оказалось респондентов, чьи взгляды соответствуют скорее проевропейской стратегии, а сколько скорее не у советской. Что интересно, в итоге получилось все пополам. <смех>, то есть шесть человек одних взглядов поддерживаются, шесть других. В большинстве случаев, <смех> которые они доверяют, они как раз не создают у них фон конфликта. Вот оранжевым здесь помещены те, которые в итоге выбрали неосоветскую стратегию, они им и доверяют, трое. А оказывается, что те, которые доверяют исключительно отказывающимся от репрезентации СМИ, вот этот отказ от репрезентации – если человек читает такое СМИ, смотрит такое СМИ, и при этом и в подборке присутствует, например, какое-то неосоветское, то отказ от репрезентации ⁇ это самая слабая стратегия, и она, ну, как непростроенное мировоззрение, она тут же проигрывает любому простроенному мировоззрению. И если человек читает и слушает, например, там СМИ, отказывающиеся от репрезентации СМИ неосоветских, взгляды этого человека будут с Если он читает, слушает, смотрит отказывающийся от репрезентации и проевропейской, взгляды этого человека будет про а, вот У нас оказалось два человека, которые находятся в конфликтующем информационном поле, они одновременно обращаются и к неосоветским и к проевропейским СМИ. и двое таких нашлось в нашей подборке людей, и в итоге один из них склонился к неосоветским, а другой к проевропейским. И то же самое те, которые только исключительно отказываются от репрезентации СМИ. Один одно мировоззрение выбрал, второй – второе, и получился вот строго по Но вот последний слайд, и это, пожалуй, самое интересное, это какие идеи транслируемые в СМИ у людей не нашли как И сначала рассмотрим тех, которые оказались носителями проевропейского мировоззрения. Ну, во-первых, я уже сказала, им чаще приходится спорить, они, более такие, ну, все время напряженные и чувствуют себя маргиналами. А, оказалось, что какие-то концепты абсолютно а, скорее свойственные а, имперскому российскому дискурсу, они в них работают. Они, они пользуются концептами славян, славянская культура, они пользуются отсылками. То есть один молодой человек говорил про Сулорова, а, вот, вот весь этот символизм российской культуры абсолютно присутствует. Но а, следующий пункт – это... Часть из них не видит связь. То есть, Смотрите, я говорила, что когда мы про, про, про, про европейские СМИ говорим, там часто описывают связь с Россией скорее как травму, скорее как врага. Так вот, далеко не все описывают, наши респонденты, связь с Россией как травму. Часто встречается констатация, что у нас очень плотная связь, и там молодой человек говорил, что ну да, мы не научились торговать на Европу, поэтому мы зависим от России, и, вот, и ничего здесь не поделаешь. Просто вот есть такая констатация фактов. То есть э, для этой стратегии э, и носителей этих взглядов есть некий зазор между тем, что транслируется, и тем, что они воспроизводят. Но гораздо интереснее то, что происходит э, с неосоветскими СМИ и их аудиторией. А, ну, Во-первых, я уже говорила про Среднюю Азию и народы Средней Азии, которые не воспринимаются как свои, хотя люди могут декларировать приверженность ценностям дружбы и братства СССР. Что меня больше всего поразило... Это то, что четыре из шести носителей неосоветского мировоззрения говорили о желательности военного сотрудничества с США. И это абсолютная феерия, потому что э, есть, читаешь людей, слушаешь людей, и они рассуждают. Например, <как> это люди, которые смотрят, там есть мужчина, который смотрит исключительно российские СМИ, исключительно телевидение. То есть вот он смотрит Соловьева, а потом говорит, <как> что желательно сотрудничать с США... Потому что случись какая-то драка здесь, нам же перепадет, а мы же не хотим. И поэтому только бы не случилось никакой войны. И по поэтому Беларусь не должна защищать Россию в ее войне с США. А поэтому лучше будет, если мы подружимся с США, и тем самым меньше вероятность этой войны. И это совершенно неожиданный вывод. все, плен нет. Я не знаю, как он планировал осуществить, ну, это осуществить да, да. в а, Но что меня просило, ядро неосоветской стратегии, вот ее основная вот суть, на которую вообще это, не подвергается никакому сомнению, сомнению, это единство оборонного пространства. Это сакральный миф о Великой Победе. И люди, которые воспроизводят вот сакральный миф о Великой Победе, готовы говорить, что да, тогда мы воевали, мы героически умирали за общее с Россией и прошлое тогдашнее будущее. Но получается, что сейчас мне это делать не, вот. не хотелось. Да, Наверняка, получается. и тогда не хотели. Но вот эта вот идея, что как, как, бы, как бы избежать могли, этого, да, пошли, это совершенно не означает, что если, то есть я не могу ответить в данный момент, как это повлияет на так, случай с крымский сценарий. но это однозначно говорит о том, что вот здесь... Пропаганда, да, вот так, трансляция каких-то идей через там, Соловьева, Киселева и так далее, вот здесь она не срабатывает. Вот никакого... по-моему, даже наоборот, она переигрывает, она переигрывает. И количество людей, которые говорили, что Россия несет угрозу, и описывали эту угрозу скорее как угрозу да, войны. То есть получается, что политика вставания с колен, она вызывает вот здесь в регионе скорее опасение, чем, чем желание пойти и помочь вставать с колен. Нет, просто пропаганда расходится с действительностью, она настолько расходится, что, пропаганда, что люди видят. Пропаганда всегда расходится с действительностью, но в данном случае, когда да, людям э, предлагают <с пойти умирать, они внешне ничего не говорят, но они понимают, что вероятность повышается, и они начинают думать, как бы это обойти. Вот это, что говорит о в Испании. Да, скорее всего... Да, конечно, за деньги может вот на этом у меня Там все, и деньги, можно да, да, да, сэкономить да, за один вечер, вечер свой, свой вечер, да, зарабатывая столько, что ты нашу да, да, просто... свою жизнь не заработал. Просто я просто не могу не сказать, лишь учитывая, что нажал так супало, что еще не два мероприятия, и на одном поинт быть, и на другим поинт быть. Хочу Хоть высразумела, тут наша вина, игра, так сказать, просто настоять требовало. Это мероприятие, которое мы проводим. Для нас это самое важное, может быть. Это стратегично важное мероприятие. Уракручивай, это когда исследования социалогические. Уракручивай того, что я бы всю аршанскую нашу, так сказать, дыптичность. У ты в что-то сказать нам далее робить, на что же вертать увагу. Можно шмат критичных слов говорить в адрес социологических дошледований, потому что 12 человек, на жаль, репрезентанты... Ну, и я личу, это качественное исследование, а не качественное, это нерелевантное... Разумеете, но я думаю, у нас вот был в субботу Николёв, политолог, который тут выступал перед нами, ведащий такого политолога, и так само доследуя взаимоотношений России и Белоруссии, которые который занимается НСП, а тем, что было шматриво на Рабью. И он говорил совсем про другие речи и, так сказать, по-иншему. Ну, он ты... на взрывной республики говоришь. Да, Но на взрывной республике. Ну, а, ну, видите, что, ладно. Я вижу, что тема будущих доследований по Аршанскому району, она очень интересная. Потому что мы как раз тут Межа между Россией и Беларусью и то, что думают ржанцы, это очень важно у принципе для для того, как разуметь, что думаю целым беларусы. И сказать, я вести себе, я думаю, может, иногда ты проводится там здруни, державы такие, мои, я на еще не я тайные, а, какие выники их мы не ведем. Но тем не менее разумела, что я не самому так сказать очень вельми, вельми хотелось что такое мембрайское повторить, неким новым ракушем, заробить больше обмерковым, заробить больше массовым на перспективу, для того, как мы сопровождаем, что больше забрали, чем попеш ⁇ что такое аршансы, кто такие аршансы, что мы с собой представляем, как нации, как громадяне, как жихары, это и месовость, как, как тутейшие, нетутейшие, и так далее. И значится правда для наших будущих будущей работы, как громадских активистов, пошуки людей, с которыми можно сотрудничать, и по каких, так сказать, на рунках, в каких межах, каких, какие идеи нужно искать, значит, доносить и что на то и так далее и делать. Вот, так сказать, в рамках вот этих интересных проектов, поэтому и Джаку Великий, организаторам, а по-другому, Вельмиш я прошу пробачения, что, так сказать, узнали, что ну, нажали, нажали, нажали, так, вышло что. Мы не можем долго быть тут, потому а что с этого вышли, там. Ну, кто-то сделал. Ну, я думаю, что мы можем уже иметь дискуссию перенести в о не, ну вот что касается ну, телевидения, да, что касается телевидения, Россия выигрывает тем, что там много развлекательных программ. Сериалы, и человек не переключается, понимаешь, а он, это... он не переключается, он это смотрит концерт, мимоходом посмотрел новости, опять России, посмотрел какой-то сериал. сериал, и вот это вот все, ага. вот именно, потому что, допустим, по тому же самому БТ, там развлекательных программ очень мало. И, ну, и, ну, и даже возьмем то же самое Пресловут и Белсад, там тоже развлекательных не программ нет. мало, по большому счету. А у нас и, понимаешь, понимаешь, Мы снимаем фильмы по благо белорусские фильмы снимаем про войну, никого это не текает. А вот сериалы российские мы глядим, а это же политика та же самая. И они вроде показывают свои европейские ценности в сериалах поглядеть, ну они вроде там добро побеждает зло, там и то, и другое, а усовывают свою все равно политику. Это хитрая система. Россия уже научилась промывать мозги. Она Рам, всегда да, умела это да. делать. не надо, что научилась, она всегда умела. Не, училась. ну, Кисерева или этого, никто не взглядит у три часа, у три годины да, да, ночи да, да, да. никто не нашел. Еще и Екатерина говорила, да, да. что не доделал русский штык, да. доделывают наши учителя. Это все было да. уже, да. так что тут как раз-то все понятно. Доброе, всем дякую, ты запрошаю на Горбату, ну и там заодно проговорами еще крышечку. Все. В это какие-то тайны помогут. Иолла, так что насчет Востока? Нас не любит. Ты знаешь, да. Я тоже мы же с тобой похож, оба что, восточных -то, человек. вообще обидно. людям родившимся в Средней Азии. Кстати, что интересно, Азии. да. И Вилла, и мы родились в Средней Азии. Кстати. Ира, ну, нас не любят, а? трансляция вот заканчивается ну да, всем спасибо подписывайтесь на канал вступайте в, в группу <звук> до следующего раза не, ну, вино,